Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Обнародованы подробности убийства в Одессе соратника известного вора в законе Лоту Гули, криминального авторитета Назира Алиева. Как сообщает Хакин, Эйзи, в день убийства Энн Алиев отпустил своих телохранителей. Воспользовавшись случаем, убийца вошел в бильярдный клуб, где отдыхал криминальный авторитет, и произвел в него несколько выстрелов. В результате Назир Алиев скончался на месте от полученных ранений. Убийцей оказался уроженец Физулинского района, 45-летний Гулиев Шахрадин Вагиф Аглу. В Одесской полиции сообщили, что по первоначальной версии убийство произошло на почве мести. По имеющейся информации шоссе, Гулиев для совершения убийства прилетел из Москвы в Молдову, а оттуда на автобусе добрался до Одессы. Пистолет, из которого убийца стрелял по криминальному авторитету, он привез с собой, спрятав его под сиденьем. Изначально он снимал квартиру недалеко от Одесского вокзала, но затем переехал в район под названием «Солнечный». Все это время он планировал убийство Назира Алиева и искал удобный случай. В полиции также сообщили, что Шахрадин Гулиев ранее отбывал сроки за хулиганство в Азербайджане, Чечне и Абхазии.